Добрый день! Продолжим с вами рассматривать кое-какие моменты из письма В частности, она пишет, что люди боятся слова «иерархия». Ну, у нас же вообще тут, в физическом мире, под «иерархией» обычно понимает кого? Один начальник, другой, третий, пятый, десятый, так до этого самого президента, генсека, там, царя какого-нибудь. И все это система так называемого рабовладельчества, деспотизма, тирании и так далее. Это вот у нас такая иерархия. А в космическом плане там как раз все наоборот. Если здесь люди боятся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 Это вот у нас такая иерархия. А в космическом плане там как раз все наоборот. Если здесь каждый начальник приносит себе в жертву всех подчиненных, да, это же закон такой здесь у нас везде, то в космическом плане иерархия понимает совсем иначе. Там если начальником кого-то ставят силы света, то он... Только в этом случае... Он может там занять какое-нибудь положение. Поэтому в космическом смысле иерархия это очень дело серьезное, трудное, чрезвычайно ответственное. И это сплошь дело, как говорится, жертвенное. То есть вот эти вот моменты вот вы должны четко различать. То есть иерархию надо понимать как эволюционную систему. Что такое эволюционная система? Под эволюцией понимается, вот с этим словом где-то встречаетесь, под ним надо понимать как непрестанное совершенствование сознания своего собственного сознания. Потому что, ну и вы сами прекрасно знаете, если, скажем, нет там книги, допустим, там книги, допустим, нет там, скажем, человека, который мог бы на разные вопросы, которые возникают в процессе жизни, скажем, ответить вам, дать вам ответ, да? То и все. Если бы не было наших старших братьев, космических учителей, то есть те, которые прошли человеческую эволюцию и выше нас стоят, которых мы Богом называем, то мы бы так и остались двуногими животными и не больше сколько случаев когда ребенок попадает скажем в стадо или в стаю животных да так и остается что животным. если он там до семи лет пробыл уже все Семилетка летка прошла все привет вы уже его человеком не сделаете понимаете Это редко такое удается а если еще больше так вообще Поэтому без высших сил, еще больше, так вообще. Поэтому без высших сил мы ничто. Вот так каждый должен думать про себя. Без них я ничто. Нуль. Понимаете? Да еще не просто нуль, еще какой-нибудь мерзости понаделаю, так уже и с минусом еще. Поэтому всякие воображающие, что он кое-что, что он может. Существовать без них, это, по сути дела, навоз. Он может об этом не знать и так далее, но он себя обрекает на уничтожение, на разложение. Почему? Потому что без сил света никакого света у нас не будет. То есть весь свет только от них. Вот возьмите силу зла, скажем ну, вы слышали там дьявол, там, сатана. Нет. Это в тонком мире нашей планеты, это не какие-то специально созданные там бесы, каким-то там церковным сектантским богом, или какие-то там черти, или демоны, которые специально созданы, чтобы вот нас с вами, таких вот несчастненьких, мучить тут вот, и так далее. Да? Такого ничего нет. Никто никогда не создавал этих тварей. Темных. Это самые обычные люди Вставшие на путь разрушения Вот они там принимают Любую форму, любую личину Форму любого там хищника Какой-нибудь зверюги там и прочие гадины вот. Поскольку там в тонком мире Вы знаете Мысль какая-то разрушительная возникла Желание какое-то злобное возникло Так немедленно человек принимает Образ вот этого зверюги Вся его форма немедленно внешняя. Вот сейчас среди нас иногда зверье появляется, ходит его, может быть, полно. Вот. А в тонком мире вот эта зверюга немедленно принимает внешний облик, похожий на зверя. Да там много таких зверей, каких здесь даже нет. Почему? Потому что ну, здесь уже у нас как-то семь классов животных, и все так сказать, в эти классы входят. А там в каждом классе 7 подвидов, там семь подвидов и так далее в животном царстве. Точно так в человеческом царстве семь видов, в обязательном порядке, семь видов людей, 7 классов. Там 7 коренных раз, 7 подраз, 7 супрас и так далее. Так вот, у нас животные здесь, как правило, каких-то жутких форм, там всяких... Мы здесь не найдем с вами. Вот в тонком мире, ой, чего такого там нет. Каких зверюк по внешнему. -то. Если какой-нибудь человекообразный, тот, который называется человеком, будет изображать из себя какого-нибудь хищника, мысленно, желаниями своими, то он будет нечто вроде каждое желание, каждая вот мысль, она немедленно включаясь вот в форму этого человека отдельными фрагментами. голова может быть от какой-нибудь льва, там, скажем, хвост какой-нибудь рыбы, там, понимаете, или крокодила, там, допустим, лапы, когти понять, еще от какой-нибудь скотины. и вот это будет человек, только в такой вот форме, принял форму согласно своим. Правда, если в тонком мире долго вот культивировать какую-нибудь форму, то и здесь потом она может воплотиться. То есть всякая мысль стремится к воплощению. Таков закон. Кстати, все вот эти семь классов животных, они носят наши, как говорится, то, что мы с вами когда-то носили, ну, старшие братья, знаете, мы, у нас животные младшие братья. А мы с вами старшие. Вот обычно молодежь донашивает вот в этой семье, да? Чего донашивает? Трепье там разные, которые мы не износили. Так вот животные донашивают наши формы, носят наши формы, когда-то, которые были у нас. Вот этот момент тоже интересный. Так что вот иерархии надо понимать, как именно эволюционную систему. То есть это непрестанное совершенствование сознания. Вот если вам, вот сидящим здесь, удастся свое сознание расширять, то есть встать на путь решения сознания, да, постоянно вы будете изменять свое сознание, но изменять как? Допустим, можно книжками обложиться, там начитаться. Некоторые приходили нам тут рассказывать, что они всю огни йогу прочитали, всю тайную доктрину, а в голове такой кисель. Вот, или говорят... Я вот это все прочитал, а сейчас на это смотреть на все не могу. Понимаете? Так что можно, конечно, вот на столе, там, стол яствуем всякими, уставлен, прям таки, все. На что не посмотришь, слюньки текут, значит, бегут там, понимаете? И вот человек начал все это поглощать, Ел, ел и объелся. Беспорядочно к тому же ел. И вот так пронесло со страшной силой. Вот, и сверху проносила его а потом ууу, наверное все нас смотреть не могу знаете такое может быть да? Вот. или как скажем на, раньше на кондитерскую фабрику приводили студентов там и им разрешали целый день там есть все что им вздумается и к вечеру они или на завтрашний день они больные все, теперь после этого можно водить их по фабрике, они уже нигде ничего больше не тронут. Понимаете? Так что вот здесь такой же принцип везде. Да. Если человека духовными вещами кормить, как попало. Вот, кстати, вот у вас сейчас там литература какая-то накапливает, что-то собираетесь, да? Но ну, Ни в коем случае, если кто-то там вас что-то попросит, нельзя давать, что попало. Вот, кстати, вот у вас сейчас там литература какая-то накапливает, что-то собираетесь, да? Но ни в коем случае, если кто-то там у вас что-то попросит, нельзя давать что попало, иначе вы таким образом человеку испортите духовное пищеварение. Все это делать очень осторожно с сознанием дела. Вы же не можете дать ребенку, у которого зубов еще нет, кусок мяса или сухую корку, скажем, да? Даже кашку и то там надо ее, так сказать, сделать такой, чтобы жевать же нечем. Здесь точно так же. И человек может, вот если здесь у нас ребеночек там 2-3 годика, а потом зубки выросли, да? То здесь вот в духовном плане точно такой же рост. Здесь может быть 10 лет надо, чтобы зубы у него выросли, а может быть 20. Прежде чем дать ему твердую пищу. А мы, значит, особенно когда немножко что-то узнали, уже сами жевать там научились в духовном плане. Сейчас я тоже понимаю, что тут всех обучу, я же учитель стала, учительница. Сейчас я всем покажу, где раки зимуют. Понимаете, вот это опасная штука очень. То есть начинающий всегда начинает выображать из себя таких учителей. А сами еще толком жевать не умеют. Переваривать это дело. Поэтому это ни, ни в коем случае. То есть надо быть очень осторожными. Так что вот иерархию надо понимать как эволюционную систему, систему непрестанного совершенствования сознания. А вот если удастся вам, что значит расширить сознание? Но это не значит, что обложился книжками, там все перечитал и там в голове винегрет. А, Во-первых, надо, чтобы встроенная система была. Понятно, да? Знать там, что зачем, как, чтобы все уложилось, все ел, не переел, все нормально, пищеварение отличное, все сохранилось. Вот. Надо же потом еще применить в жизни это дело. И вот если применил в жизни, произошли какие-то изменения в сознании, вот это называется изменение под влиянием такого настоящего правильного знания, правильной духовной информации, прошло изменение сознания. Вот это называется расширение сознания. А если вы там поначитались всего, там, понимаете, как он, сектанты ходят, там, скажем, или какие там еще братья современные, лжеокультные, лжеокультные там, он, да, начитались, а... Изменений серьезных в сознании в правильном направлении не произошло. Значит, никакого расширения нет. Понимаете? А есть только там какой-то мусор. Так вот, если человеку удалось и это сделать правильно удалось, вот только в этом случае он действительно будет иметь пользу. Кстати, вот такое расширение сознания... Это самое величайшее чудо во Вселенной, сказано. Не там чудеса показывать будешь, или кто-то тебе что-то там показал, а именно считается решением сознания величайшее из чудес. Потому что этот процесс самый длительный. Планеты там появляются, исчезают, звезды, галактики там понимаете, появляются, взрываются, исчезают все это. Появляются, взрываются, исчезают все это, вот. То есть всем им приходит конец, так или иначе, любым формам, но вот развития сознания конца нет. Это беспредельный процесс, поэтому изменить у себя что-то в своем сознании, это самый величайший из чудес. Поэтому, если вам удастся произвести какие-то изменения, то есть получили знания, потом над собой работаете, вот самый сложный вопрос будет связан именно с тем, что такое духовная работа. Духовная работа именно. То есть, вот внешне-то трудиться с вами научились, да? Мы знаем, как сумки носить, там хлеб жевать, гвозди забивать, до да, этого умеем, да? Пойти там в этот. Была малообразованная лошадь, пошла в институт, стала образованной лошадью, но лошадь все равно. У них задача добыть себе кусок хлеба. Но если родила там себе подобных, это лошадь, значит их кормить надо. Опять все физическая сфера. А вот когда человек духовным вопросами займется, вот с этого момента он начинает становиться человеком. А до этого он просто двуногое животное. Как угодно его называют, там, свиньей, там, лошадью, шаком, там, кем хочешь, но не выше животного. А вот когда духовный вопросами начинает интересоваться, и если здесь нет каких-либо извращений и заблуждений в этом плане, Потому что много людей занимались вопросами духовности из них получились очень хорошие демоны, демоны, бесы там черти, то есть представители черной иерархии, развивали интеллект очень многие, да, вот. а человек, развивший у себя интеллект, но при этом он совершенно бездуховный, этот интеллект, это страшное оружие в руках темных сил. Поэтому, когда мы смотрим с вами, этот чертов ящик рассказывает об очередном каком-то открытии, очередное открытие, радоваться тут опасно, так сразу, но вот тут что сделали там эти ученые, что сделали эти технари, почему опасно, потому что не знаете, у нас же в первую очередь все применяется против человека, да? Не для человека, а против всегда. Что-нибудь всякое интересное открытие, немедленно. То есть силы зла, они правят нашим миром. И принцип у них какой? Разделяй и властвуй. Вот они разделили всю планету на множество кусков. Это так называемое государство. Так называемые страны. Это их работа. И вот этих в каждой стране такая... Кучка там, банды, понимаете, правит под названием политики, там, понимаешь, бизнесмены, государство. Государство это машина для угнетения. Давно сказано об этом. Читайте Маркса, там, Ленина, скажем, Энгельса. Так вот, у темных как раз разделяй и властвуй. Таков принцип. Это принцип грубого материализма. То есть материя живет по принципу «возьми больше, отдай меньше, а то и вообще ничего не отдавай». И в результате чего, чего мы приходим к тому, что человечество должно пожрать само, само себя, уничтожить, и планету уничтожить. Вот к чему приводит вот такой вульгарный грубый материализм. А духовный принцип жизни наоборот – там отдай как можно больше и возьми как можно меньше себе. Вот и все. Один принцип ведет туда, в навоз и полное уничтожение, разложение, а другой к непрестанному росту и совершенствованию. Вот и все. На самом деле, смотрите, как все просто, да? Так что вот людям, не жившим рабство, надо говорить, что космическая иерархия совершенно отличается от всяких земных иерархий. Ну вот вспомним, иерархия совершенно отличается от всяких земных иерархий. Ну вот вспомним пример очень яркий. Церковники его особенно там не афишируют. Святой Сергий Радонежский, когда вот его ж там пытались митрополитом московским поставить, то есть патриархом московским. Он же отказался, начисто. Потому что все действительно святые люди, они никогда, нигде не лезли и ни в коем случае не рвались в какие-либо начальственные кресла. Никогда, нигде. Даже если их силом тащили, они все сказать, от этого ходили. Понимаете? А вся эта нечисть, вся так сказать, весь этот мусор, он всегда куда всплывает? Наверх. Особенно если он такой легковесный, никаких накоплений нет. Значит, где мусор легкий плавает? Там, наверху, да? Вот он туда рвется. Это, это вот один момент. Теперь смотрите. Вот у нас на планете ж, стариков же много, да? Многие ну, без тебя записывают в эти в пенсионеры, там в старики, да? Ну и вообще вот в нашей Кали-Юге... Срок установленной жизни для земного человека 100 лет. В предыдущем цикле, в третьей юге, там 200 лет мы жили. А до этого была два пара юга, там 300 лет. В сатте юге жили 400 лет. Вот сейчас у нас наступает сатте юга шестой расы. Кто войдет в шестую расу, жизнь будет у нас длительная. Сколько там? 400-500 лет, неизвестно. Вот. Почему? Потому что чем усерднее человек соблюдает, или точно соблюдает космические законы, тем можно разрешить ему подольше пожить. Понятно в чем принцип, да? А злодея какой-нибудь бандита, зачем долго жить? Он такого натворит. Его поскорее надо что? Ликвидировать. То есть долго жить таким нельзя. Калия юга смотрите, вот она всего только одну десятую часть длится от всего цикла. Если Сати-юга длится четыре части, потом Трета – три части, два пары – две части, а Кали-юга – только одну часть из 10. Весь цикл делится на 10 частей. Сати-юга, то есть светлое время человечества – золотая эпоха, как бы райская эпоха жизни, вот она – четыре части из 10. Это когда законы космические исполняются на сто процентов. На 100% исполняются. Вот уже в Третьей Юге, там только на 75% исполняются законы. В Два Пара, там на 50% только. процентов. А в Кале Юге исполняются только на 25%. Вот в нашей вот как раз эпоху. А 75% может там идут Преступление, преступления, нарушения. Поэтому вот Кале Юга, она короткая обычно. Одна только десятая часть от этого цикла. Но а циклы какие? Это же цикл у каждой, скажем, у глобусного круга, у большого там свой цикл, у малого, значит, свой цикл, у коренной расы свой цикл, он еще меньше. Теперь, значит, у подрасы еще меньше цикл, но там тоже такое деление на 10. То есть у каждого цикла, у каждого круга есть свои Сатья, три это два пары и кали. Понятно, вот эти вы должны усвоить. То есть, везде семеричное деление. Каждая семерка делится на 10, потом это все делится еще, так сказать, там все это делает. Ну и примерно схема такая: то есть, вот эти цифры постоянно присутствуют: это 7, 10, 4. Много свиных столбов раскинуто по лицу земли. Я почему заговорил о стариках, и те, кто попали за вот эти уже 50 лет там живут. Ну посмотрите, чем они живут сегодня, эти старики. 50, 60, там 70, 80 лет, чем они живут? Ну, во-первых, жизнь для них тут нехорошая, да, для них, да? А вот, слушайте, раньше они жили... Намного лучше там было. Да. Даже пусть там колбаса такая же по стоимости, как сегодня. Но они же молодыми были. А там-то колбаса дешевле была. И хлеб дешевле. На 15 копеек можно было купить буханку хлеба хорошего. Ну это старый. И тут все скрипит, понимаешь, и там песок сыпется. Вот. И люди что? Вспоминают свое прошлое. Приятное прошлое. И вот возникает вопрос. Вы строение человека это знаете уже, да? Вон схема висят специально. Кто это там вспоминает? В человеке, вот в этом пенсионере, кто вспоминает о вот этом приятном прошлом? Там в человеке несколько интересных сущностей проживает. Кто вспоминает там в нем? Об этом приятном прошлом. Конечно, вот именно, так сказать, вот это животное, наиболее активная часть, животная часть, именно астральная часть. Вот астрал живет всегда прошлым. У него будущего нет. А если есть какое-то будущее, то оно обычно такое, на которое нужно и деньги, и здоровье нужно, там, скажем, чтобы выкинуть какой нибудь каренди, или там удовольствие какой-нибудь день схватить, получить, да? Так же просто нигде не найдешь, это уже не валяется. Да. Так вот, астрал живет прошлым. У астрала будущего нет. А почему нет? Но ну, уже вот, смерть придет, и он что? В могилу его. Хотя, в первую очередь, там физическое тело пойдет в могилу со своим эфирным. Потом вслед за этим астральную мать планеты заберет и ментальная заберет потом. Кстати, вот тут говорили о литургическом сне, да? Литургический сон, Ну, строение вы знаете, надо строение четко знать человека, это физическая, эфирная часть, потом тонкая часть, тонко-астральная часть и ментальная часть, это вот личность. Временное ощущение, она выдается, что? Ну как бы новенькая. правда там есть нюансы кое-какие, но мы их пока касаться не будем. А вот тут, по поводу литератического сна, человек может, вот это тело его может там лежать, скажем. Эфирное тело будет получать из пространства, скажем, солнечную энергию, прану тут и так далее, и так далее. И содержать физическое тело, которое, находясь в литератическом сне, не требует пищи, не требует воды. Но иногда, правда, некоторых там пытаются поить, там что-то кормить. Некоторые иногда пробуждаются на какое-то время, перекучат и опияют. Понимаете, То есть случаев много разных. Нельзя здесь все мерить на один аршин, Понятно, да? Вот. Здесь вот эта литургия, она у всех, так сказать, имеет какие-то свои особенности. А здесь происходит что? Если вот эту физико-эфирную часть, то есть физическое тело с эфирным, телом оставить, как бы там вот лежать где-нибудь на постели, а тонкая часть человека вместе с своим менталом и высшими, скажем, элементами уйдет, а при этом связь остается между физико-эфирной частью и тонкой частью. Там вот энергетический шнур, его называют еще флюидный шнур. Он может растягиваться на огромное расстояние, понимаете? И тело тут лежит, оно не мертвое и не живое. Но в то же время оно там все сохраняется. Там еле-еле слышный будет пульс, там еле-еле, так сказать, там слышное, может быть, дыхание, может быть, вообще ничего не слышно. Вот почему? Потому что тело такого летаргика, оно будет пульс. Там еле-еле там слышно может быть дыхание, может быть вообще ничего не слышно. Но почему? Потому что тело такого летаргика оно переходит на так называемое внутреннее питание. Снаружи питание ему не нужно. И оно может там годами лежать. У некоторых там пытаются смотреть, нет ли пролежней там, да? Но. А у некоторых вообще никаких не непролежней, ничего нет абсолютно, все нормально. А в это время сам хозяин оставил свое физическое тело. А в своем тонком теле где-то странствует там по планете. Посещает разные физические места. А может физически не надо посещать. там В тонком мире мест намного больше, чем в физическом. Потому что тонкий мир намного более громадный, чем вот вся физическая материя, которая здесь у нас есть. Планеты, скажем, звезды, там всякие предметы, вот, стулья, эти дома, то есть стены, скалы. Все это как мыльные пузыри в тонком мире. Понятно, да? Планеты это мыльные пузырь для тонкого мира. Абсолютно прозрачный. И так далее. То есть, вот все, что у нас есть в физической материи, это лишь очень небольшая часть по отношению к тонкому миру, нашей планеты. Понятно, да? Это как некий осадок в огромном растворе, сосуде с жидкостью. Потому что тонкий мир вот в космическом плане – это мир воды. Это космическая вода. Понятно, да? Ментальный мир – это мир космического воздуха, он еще более громадный. уж что не говоря о боговином мире. И вот что -то. Эфирное тело его поддерживает Потому что без эфирного тела физическое сразу начнет разлагаться. А сам он там где-то гуляет. Годами может там находиться. Потом может возвратиться. Правда, за это время этому физическому телу оно не составится ничего. Пройдет время, скажем, там 20 лет, она одна женщина писали 22 года, она в сне. 20 лет она уснула, там в 42 проснулась. Вдруг проснулась. Такая же молоденькая, как в это самое. Но буквально за какие-то месяцы она стала старицей и приблизилась именно к тому возрасту по внешнему виду, какой должна занимать 42 года эти. Буквально, как говорится, здесь на глазах она старела. Ну вот рассказывает там, где они там. Что-то можно рассказать. Им разрешается, рассказывает. Есть, как на Востоке говорят, погружение в самадхи. Ну, в самадхи это когда примерно то же самое, только здесь вот, обычный литургический сон – это бессознательное, по каким-то причинам, там понять человек покинул. А уход, вот скажем, там в самадхи, это сознательный уход. Понимаете? И любой транс – это как бы сознательный уход, из физического тела в тонкий мир а из тонкого мира может быть ментальный а из ментального может быть в огненный вот на востоке иногда йоги годами сидят на одном месте в позе лотоса за телом там ученики следят тело если так посмотришь оно вроде и не живое и не мертвое иногда они могут сидеть так, ученики, чтобы тело не повредили эти твари разные. Потому что за телом надо смотреть, а хозяин то нет. Он-то ушел. Да, там смазывать надо и как положено все смотреть. А он в это время, так сказать, это... Ну, там есть разные йоговские направления, вот, скажем, хатха-йога, там разные. такие факиры. Хатха-йога готовит факиров обычно. Так что вот насчет того, как наши пенсионеры, остался живет в прошлом, будущего у него нет. Поэтому если вот вы сейчас пообщаетесь с нашими стариками в жизни у нас. Поэтому вот насчет вот этих вот стариков, вообще насчет людей, которые оглядываются на прошлое, сожалеют о нем, живут иногда. В Библии как раз этот момент все это жена Лота, помните, да? Когда там свыше ангелы пришли, вот в те 10 городов, в этом, где сейчас Мертвое море, там 10 небольших городов, и среди этих городов, там вот Садом и Гоморра были два городишка. Разврат там был жуткий. И гомосексуализм, что хотите. Вот сейчас то, что творят, сейчас у нас вот эти вот всякие лошадиные клубы, там всякие извращения, черные эти месты там с сексуальными оргиями и прочая вся эта гадость, все это там было, вот это хозяйство. И там уже никого не осталось, кроме этого лота, там и со своими родственниками. К нему явились, значит, три ангела, ну или три нормальных человека, а эти... Жители увидели, что какие-то там то, мол, давай их сюда, мы их сейчас нам изнасиловать их надо. Понимаете? Но он, одним словом, своих сограждан отшил, а они ему, ангелы, сказали, тебе надо быстро собираться уходить, потому что это место будет уничтожено со всей этой мерзостью. Но ну, вот он собрался и ушел. А когда уже отошли, то жена, естественно, не выдержалось, там же такое насиженное гнездо же осталось. Так вот у многих прошлое, это нечто вроде насиженного вот такого, да? И большинство землян, поскольку э, вот никаких перспектив, по сути дела, правители-то ничего же будущего-то нам не предлагали, да? Но только единственное появился как-то Хрущев у нас однажды. Он вел через 20 лет будем жить в коммунизме. Помните, да? И все так обрадовались. Коммунизм на горизонте. Да-да. Ну так не дождались. Почему? Потому что, ну понятно, от него и ничего серьезного ждать было нельзя. Потому что плотский коммунизм никогда никто построить не мог. Не, ну почему? Для себя, пожалуйста, эти ребята, которые народ высасывали, они уже жили при коммунизме. Вот начиная все эти, ну, эти евреи-большевики, помните, да? Они сплошь евреи были. Они же для себя коммунизм строили. Они при коммунизме жили. И сейчас это вся, так сказать, банда этих разбойников, они тоже живут при коммунизме, да? Но коммунизм какой-то странный. Огромное, так сказать, стадо рабов, и мы его даем, и у нас для нас их даители все есть. Понимаете? Вот особенно оголтелый коммунизм для себя, Гитлер со своей бандой там строил, да, помните? Он, правда, себя, Гитлер со своей бандой там строил, да, помните? Он, правда, был дальновиднее Сталина. Он, если был действительно же деспотом, да, Гитлер, да? Но он же за своих немцев, он хотел всем, каждому немцу, коммунизм устроить. Наши же бандиты, только для себя коммунизм. Они и жили при коммунизме тогда уже еще. Понимаете? А остальные всем лапшу вешали, что якобы... Вот немножко подождите, вы тоже будете. Немножко подождали. Ничего нету. А потом дождались такого, что вообще... Ну а тут пришла как раз, видите, эпоха Водолея. А Водолея Водолее дневной управитель Уран. А Уран с этим маской сдергивается всех, Тайное становится явным. Только вот на прошлое обращаться очень опасно. Вот точно так, как вот эта вот жена Лота смотрела, как сзади уже там все гремело, грохотало, и эти 10 городов были уничтожены. Это вам не выдумки там каких-то там этих историков-церковников или тех же иудеев, это не их выдумки. Действительно эти 10 городов были уничтожены, на их месте мертвое море сейчас. Вот тех сексуальных развратников вся эта вода затопила, и там соленость воды 30% почти, да? Давайте, лечитесь этим, конечно. Но ну, а те, кто живут в прошлом, очень уж не хочется проститься со старым хламом, да? Насиженный очаг там. А некоторые радуются, глядя в прошлое.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 То есть каждый по-разному реагирует на это, но все равно в прошлом живет. Некоторые оглядываются назад, они а не провалится ли дом ненавистного соседа? А может, и уже провалился? Прошлое многих землян приковало надолго. А ведь для того, чтобы человек совершенствовался, надо стремиться в будущее. По-настоящему стремиться. Тогда и иммунитет будет все время расти. Здоровья будет больше. То есть ни в коем случае, это вот, уже Люцифер, да? Под его патронатом все эти так называемые религии были созданы. Свыше великие у себя приносили учения, а тут все извращалось. Там как нам те же православные папы они как предлагают? Ты там все грехи свои, поминай. И плач, кайся все время грехи. А было сколько таких у нас в этих вот монахов, в тех же монастырях. Там же все стены увешивали всякими адскими, понимаете, сценами, там мук всяких и прочее, прочее. И плакали все время, каялись. Ой, сколько грехов то наделал я в своей жизни или наделала. Ой, многое. И все время что, слезы лили, да? Поэтому и черные одежды носит, вот эти вот одежды. Поэтому и черной одежды носит, вот эти вот одежды этого раскаяния, там, покаяния в этих грехах. Жизнь вся была такая черная, и будущее все такое черное здесь, ничего нет светлого. Ну, если, может быть, Бог и позволит, там девять в раю какой-нибудь кусочек уделить, да к этому в его уж Делах-то. А вот силы света настоящие, не те, которые руководят вот этими разными конфессиями, а настоящие силы света. Они предлагают вообще никакими своими прошлыми грехами не заниматься, сопли по этому поводу не распускать. Только вперед. Но сделал ошибку, посмотри так, ага. Так, надо больше не делать. Все кончилось. Делал ошибка так, хорошо. Сейчас так сделаю. Чего ошибки нет, вперед. И все время работать над собой, шея и сознание, избавляясь от всяких страстей, всяких ошибок и так далее, и так далее. Вот так предлагают нам настоящие силы света. Они а вот эти, лживые, так сказать, жрецы со своими выдуманными богами. Понимаете? Силы света, вот пожалуйста, космический учитель говорит, предоставьте нам все прошлое, представляете? И начнем думать только о будущем. Не возьмите, не бейте ничего лишнего из прошлого, не тяжеляйте свое сознание. То есть плаваешь вот в этом огромном житейском океане, за что схватиться? Неизвестно. Он схватился за, скажем, за церковный круг, там, за чептанский круг. Он схватился за, скажем, за церковный круг, там, за чептанский круг какой-то. А в тонком мире, когда уходишь, выясняется, оказывается, круг-то этот ложный, и ты на самом деле утонул или тонешь. Они там собираются, между прочим. Вся вот эта, так сказать, допустим, католической там братья, сектанское разное там, все эти православные, все. Они там собираются, у них там появляется перед ними их собственный Христос. Это один, так сказать, из этих богов-разрушителей, так называемых, как это, там на санскрите называют, мама Каганы. И вот они с этой публикой там работают. Они изображают из себя Христа, Господа, Бога, кого угодно, там чуть ли не самого Абсолюта. Постоянно, постоянно идет битва, в первую очередь внутренняя битва и внешняя и так далее. Битва сил света против тьмы идет непрестанно. Но нам с вами... Поскольку наше физическое сердце, оно же там небольшое и слабое, да? Физическое сердце, слабенькое и хрупкое. Поэтому здесь на уровне физического сознания мы не осознаем, нам просто не дают, не разрешают просто, ну как бы, своим сознанием прикоснуться к этой битве, по-настоящему ее увидеть. Ни одно сердце не выдержало но каждый находится в битве. Битва идет как на физическом, на тонком, на ментальном уровне. Если сейчас вот у нас пятая заканчивается, шестая, если эпоха рыб закончилась где-то вот в начале 20 века, не совсем она закончилась, там еще 3 градуса будет продолжаться, и по-настоящему эпоха рыб закончится в 2143 году. То есть, когда последний градус рыб уйдет, закончится. И начнется уже полностью говорится, эпоха Водолея. А в Водолее доминирующей стихией является воздух. Если в рыбах это была вода, то есть постоянно лилась кровь. Понятно, да? Христос в свое время сказал еще на заре этой эпохи, что в рыбах кровь, есть такой, высказанное его. И действительно все время кровь лилась, да? В эпохе Водолея крови уже не будет. То есть битвы с физического плана перейдут на уровень воздуха, а воздух – это мысли. Значит, будут ментальные войны, ментальные учения. То есть 2000 лет, сейчас вот, 2160 лет, будут это эпоха ментальных войн, как говорится. Поэтому от битвы никто никуда не уйдет. Увильнуть не удастся Никому. Понимаете? А вот наше физическое сердце, оно, естественно, не выдержит. Но на тонком уровне, там еще, а на каждом, вот если человек семиричный, да, вон схема, видите, да, семиричный. На каждом уровне у него свое сердце. Вот сейчас вот это физическое сердце, оно как бы многое у нас. Физическое, эфирное, тонкое, ментальное, огненное и так далее. Понятно, Да. А на самом нашем физическом, грубое самое такое выражение сердца, что ли, вот в виде физического вот этого мешочка, оно продолжает биться когда-нибудь физического, Оно продолжает биться когда-нибудь физического тела, в тонкое сердце будет работать. Когда мы тонкое сбрасываем, продолжает работать ментальное там сердце все время. Только что оно себя будет представлять, это не знаем пока. Но это уже, как говорится, такая формальная сторона. То есть какая форма, это не важно. Формальная сторона нас мало интересует. Хотя над формой мы постоянно работаем. Форму надо непрестанно совершенствовать. Но без внутреннего совершенствования форма не совершенствуется. Вот мы видим, как у нас на планете очень много последние столетия, тысячелетия. Все больше и больше некрасивых людей у нас. Да? Вот человек, так сказать, как что-то такое вспыхнет, немножко так где-то в районе там, 15-20-30 там, лет, такое вспыхнет, немножко так, где-то в районе там, 15, там, 20-30 лет, да, вроде еще ничего он похож на человека, или она там похожа его. А потом что? А потом кошмар. То есть вот эта форма, оказывается, человек, когда он неправильно живет, образ жизни него неправильный, и в течение многих своих воплощений он больше нарушитель, нежели созидатель, то, естественно, форма, которую он должен был бы совершенствовать, вот эта вот внешняя физическая форма, физическое тело, она у него не совершенствуется, а наоборот ухудшается все время. И внешний он только на момент какой-то вот, Пока физически оформляется, но человек немножко выглядит так, более-менее прилично, а потом все. Во-первых, мы должны были бы умирать совершенно здоровенькими все. Не от дряхлости там, с все. Не от дряхлости там, старости, понимаете, и кирпичом пришлепнутые, допустим, где-то там. А совершенно здоровенькие. так, Ага, о, мне уже сколько? А, 70 лет уже. Так, пора мне уходить. Тельце сложила там или сложила и пошел. Как на Востоке там ученики, которые учителям ему там лет под 80, а он такой, что от них не отличается на вид 20-летних, 30-летних. Он говорит: ну все, ребята, мне год хватит уже пора, надо уходить. Да как это? Ты же совершенно молодой, здоровый. Оказывается, он, видите. То есть, вот это обывательский такой примитивный подход к этой проблеме, понимаете, как он выражается. Даже ученики у духовного учителя, уже много лет там, у него учатся многим вещам, и они тоже не могут понять, как это можно абсолютно здоровое и красивое тело взять и оставить его это чистое, да? Я говорю, ты так даже не запачкался? В общем, хорошо работал. Так вот, здесь тоже можно хорошо работать. Он как пишет Иоанна Петровна Блаватская, она своего космического учителя впервые встретила, когда ей было 30 лет. И когда она потом его тоже встречала, когда в 60 лет она его встретила, она уже была вся больная, тело разбитое, безобразно, естественно, выглядело это тело. А он ни на один день там не изменился за 30 лет. Ничего абсолютно, никакого измени. Ну, они и могут жить там столетиями, тысячелетиями. В будущем у нас тоже такая картина будет, нечто похожее. Но только если правильно, правильный образ жизни. Часто участники битвы спрашивают, а почему они, когда находятся в своем физическом теле, не помнят подвигов своего тонкого тела. То есть тонкое тело людей тоже в тонком мире битвы ведет силами тьмы, а физическое сознание даже об этом не знает. Как по этому поводу ответ великие учителя говорят нам? Было бы преступно с нашей стороны, говорят они, с их стороны, допустить вот, чтобы физическое сознание знало об этом. Было бы преступно. Сердце не выдержало бы сознание этой гигантской битвы. И только особенно пламенное сердце может вот такое выдержать. Сердце такое увидеть и осознать. Космическая битва может поразить самое крепкое сердце. Так что вы можете представить, какие на их долю выпадает битвы. Мало того, что надо, скажем, силам света нашей земли, силам света Солнечной системы вести битвы с космическим хаосом, и каждая планета должна бы помогать высшим силам, руководителям, скажем, Солнечной системы вот в этой битве. А тут, слушайте, на одной из планет нашлись такие, которые вместо того, чтобы помогать, они еще всячески гадят, понимаете, и всячески мешают этому. Они еще встали на сторону вот этого хаоса. Ситу... Ситуация какая? Кто знает, где малое, где большое? Кто знает, где это травинка? или подкинутый песчинка, которая может свалить в пропасть даже гиганта. Потому будем зорки и не допустим умоления. Полностью осознаем опасность времени значение того, на чем все держится. То есть она здесь пишет о чем? Вот. Иногда люди, даже те, которые решили идти, ну, как говорится, люди вроде бы созвучные по своим стремлениям, Решили идти по пути света, а сами там где-то друг на другом пошучивают, иногда там посмеиваются, иногда там что-то еще такое, камешки подкидывают. То есть умоляет друг друга. Это раз. То есть умоляет друг друга. Это раз. Второе. А ведь поскольку каждый в той или иной мере эгоист, ведь да, себя же любим больше, чем кого-либо, да? И есть так называемые настоящие ученики, а есть условные ученики. Понимаете? Все такое условный ученик. Ну, настоящий ученик – это такой, который там учитель не успел еще и фразу закончить, как ученик бежит исполнять. То есть он полностью отдал волю свою духовному учителю. Вот у такого вся жизнь превращается в сплошное чудо. Но что там такое с ним происходит, он сам потом задним числом удивляется, как так. Вот у одного учителя было два ученика, и надо было что-то там сделать, куда-то сбегать, там что-то сделать, выполнить поручение. Вода. А второй подошел что же ты понимаешь, учитель не знал, что тут река-то, а? Как я туда переберусь-то? Стал искать, где там это, лодку найти, да? Пока нашел лодку, лодочника, пока тут туда перевез, пока он перебрался на второй берег, а тот уже сделал то, что надо и пробежал обратно. Так вот, условный ученик – это тот, который требует от учителя определенных условий. Вот если это учитель, и у него здесь, понимаете ли, прыщик на его физиономии не на том месте, или он сказал там что-то не так мне, или вот я, понимаете, думал, что вот он такой, а он не эдакий. То есть все эти условные ученики, они как-то сказать, жуки навозные копаются в учитель. Условные ученики они как-то, сказать, жуки навозные копаются в учителя и выискивают там, что нравится, что нет. Понятно, да? Так вот такие условные ученики, как правило, ничему не научатся. Потому что вот эта самость, это сатанинская, она не даст возможности быть учеником. А вот тот ученик, который учителя поднимает, этот умоляет, а тот возвышает. А чем выше ученик поднимет учителя, тем больше через этот канал он получит. Учитель для него канал просто. Для ученика канал. А если канал он засунет туда, куда-нибудь вниз, ниже себя поставит, значит он оттуда получит. А что, оттуда можно получить? А то, что хуже меня, ученика. Понятно, да? Всякий унижающий учителя получит то, что там внизу. Снизу получит. А учителю не надо, ему совершенно наплевать там. понижает его, повышает ему не нужно совершенно. Это ученику нужно. Если в своем сознании ученик учителя возвышает, а не копается в нем, и не выясняет, так сказать, там что это он надел, о, что-то он сегодня плохо выглядит, понимаешь, да и вообще какой-то он не очень красивый, пойду другого буду искать. Или говорит он там что-то не так и прочее. А если он поднимает, он канал поднимает. Ученик использует, учитель как канал связи с Или с нишим. Всего другого нет. Или говорит он там что-то не так и прочее. А если он поднимает, он канал поднимает. Ученик использует, учитель как канал связи свыше. Или с нишим. Все другого нет. Середины никакой нет. Поэтому вот каждое умоление. Принесет только умоление разрушения всем делам. А если умоление и дальше пойдет, то есть усиливается, удестеряется и так далее, то оно идет против утвержденного высшей иерархии, иерархии света. Бывают времена, когда умоление и умалчивание губительнее самых злобных нападок и клеветы. Недаром умоление и умолчивание рассматриваются великими учителями как вид утонченного предательства. Неужели будем повинны в этом? Там вот создало различные культурные учреждения, а там находилось немало таких, даже среди сотрудников, которые... «Да что мало он там может, да? Что он там может, Николай Горзинович? Что это? Вообще кто он такой, да? Понимаете? То есть вот такие находились». Она как раз вот по этому поводу и писала. Но Николай Терерих, это космический учитель громадного ранга, воплощался. А она вот предупреждала, что это очень опасно, тем более таких вот умолять. Возрушая его, мы возрушаем себя. Умоляя его, мы себя разрушаем. То есть космический закон соответствия не приложен. Если ты кого-то выбрал духовным учителем, себя, и начинаешь его умолять, не его, а себя разрушаешь, вот что интересно. А если не выбрал себя разрушаешь, вот что интересно. А если не выбрал, а так просто, ну, там другая ситуация. Здесь речь идет именно вот об этом явлении. Учитель, ученик. В совершенство человеку сразу не приходит. Никакая слабость не может быть оправдана. Ну, в каком смысле слабость? Вот некоторые говорят, ой, да я слабая такая, силы у меня там нет, и вообще вот еще раз и помру. То есть, ну, с одной стороны, когда есть у человека как бы физическая слабость, но он себя, так сказать, считает, ну, не все равно я, так сказать, буду здоровым, да? То есть вот слабость может быть какая? Либо такая явная, внешняя, да? Либо внутреннее, неявное. Когда человек, он еще вроде бы и ходить может, и многое сделать, но уже считает себя что? Я вот там больной, худой, а еще что-то хожу. А на самом деле человек ни в коем случае допускать этого не должен. Потому что если в мыслях человек допускает, что он слабый, вот это преступник он. Понимаете? Считается преступником. Даже если он уже ничего не может, просто лежит, и не ходить ничего не может, и языком шевелить не может, но мысль должен считать себя, что он абсолютно сильный. А то, что вот это, это временное явление для него. То есть вот это все, как сказано, испытание. Все испытывается. Каждый человек, все любые царства природы, все планеты, звезды, там, галактики, все неры, всегда, все находится на испытании. Вот если будете помнить эту формулу, что все находится на испытании, да? Вот ее никогда не надо забывать. Даже когда будем ползти на кладбище уже в белых тапочках и в Господи, как здорово, да? Я сейчас это испытание выдержу, до могилы доползу, лягу, и наконец с тобой-то встречусь. То есть вот ползешь туда и радуешься, испытание выдержу, что бы там ни было. Как бы меня тут не испытывали, даже вот этим, так сказать, там, белой простыми с тапочками из могилы. Были же святые, которые в гробу спали, помните, да, нет, читали? Гроб официально для себя делали, спит там каждую ночь. Он уже готовится туда. Но, правда, у них там не всегда с мыслями было хорошо. Вот, если правильно к этому относиться, так всем надо спать в гробах. И тогда совсем не страшно будет чего? смерти это бояться, нечего. Да вообще как какого ее нет? По большому счету даже гробов не надо. Ведь вот где-то 100 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, вот дальше смотреть за эти 100 тысяч лет от нашего времени посчитать, то не находят никаких костей от тех вот древних людей. Они все уничтожали. Они с собой весь мусор убирали. Мы же мусор столько наложили, столько у нас этих кладбищ гниет этот мусор. Мусор гниет, отравляет атмосферу, все вокруг. А чего? А почему перестали сжигать? Потому что чем глубже вот человек материализовался, опускался в эту грубую материю, да? Любовь к телам, жалко расставаться же с ним, с этими телами. Да и при этом тело засунешь в эту могилу, а кто-то умер из близких, кого любил, так хоть пошел на могилку, пообщался якобы. На самом деле же не с трупом надо не с этим гнильем общаться-то. Он же отходил от истинных знаний и совершенно не соображал, что можно общаться с умершим то на тонком уровне, на ментальном уровне, на уровне мыслей. Вот сейчас у кого-то кто-то помер, так нечего бегать туда к трупам-то, которые где-то там гниют, если их не сожгли. С этим же своим усопшим, так называемым, можно же общаться все время. Сейчас на Западе аппаратура разработана довольно чувствительная, так уже общаются с тонким миром на митофоны, там на диски, на компьютерах пишут информацию оттуда. Так что человеку надо осознать, что он беспределен, вечен. Каждый из нас вечный космический странник. Вот это будет самое правильное отношение. А мир, к сожалению, вот видите, ну то есть люди-роботы, да? Тенями и действенными пособниками темных сил и разными ухищрителями зла. Роботы, повторяющие не задумываясь, отжившие формулы, тени, не сопротивляющиеся злу. Разве нельзя их поставить на одну доску с помощниками черной иерархии? Будем бороться против зачаткой всяческой мертвенности, невежественности, как в нас самих, в своих ближайших сотрудниках, но не будем чрезмерно горчаться вот теми случайными встречными людьми. Потому что человек из, из его собственного невежества насильно же не вытащишь. Вот это желание быть более образованным должно прийти изнутри.